Всем привет, ребята! У меня сегодня волшебное настроение. У меня каникулы, а я подготовила для вас новую коллекцию. Она называется «Звери и что они едят». Это как бы одна и та же коллекция, просто сейчас я вам все объясню. Это пакетики наклейки Мы будем клеить животных, а внутри нам будет попадаться, что они едят. Здесь картинки, в которые не, поместились, не поместилась еда, рисунок с едой. Как я, например, вот сюда или вот сюда положу какую-то большую картинку. Поэтому я сделала, что это просто наклеечки. А вот здесь нам будут попадаться э, еда для вот этих животных. Вот наши пакетики. Давайте возьмем сегодня... Э, хочу из вот этих. Давайте тигра возьмем, он очень красивый, мне нравится. Сейчас я найду пакетик для тигра, вот он. Отличненько. Остальные пакетики, точнее остальные коллекции вам знакомы, поэтому давайте выбирать. Рисунки Пинтерест. давайте его возьмем. Амангаз. Коллекция брелки. фиолетовый. Сегодня заканчиваем коллекцию фон для видео. Коллекция в очках. Давайте возьмем коронавирус. И коллекцию смешарики. Давайте сегодня возьмем Отличненько. давайте покажу вам сразу нашу новую коллекцию вот так я ее оформила кстати у меня два новых скотча вот такой очень красивый и вот этот он мне очень нравится лимонами и ешенками очень очень красивый и здесь вот такие вот такой простенький вот такой всего здесь 9 пакетиков и получается 9 питоничек давайте вернемся на вет и посмотрим под каким номером у нас тигр под номером 8. давайте я его сейчас быстренько открою. Вот он. Давайте сразу откроем наш пакетик. Так вот он хорошо открывает. На пакетике написано ЗУ, зоопарк. И к нему нам попалась вот такая вот мяска. Потому что тигр ест мясо. Приклеим мы это вот так. Давайте сразу это сделаем. И мяско. извините за посторонние шумы я надеюсь что вам их не слышно но если слышно я извиняюсь это звук на улице я подумала и решила давайте-ка мы с вами откроем еще один пакетик из зоопарка хочу показать вам пакетики наклейки так как я делаю их в первый раз Эти убираем. А вот эти давайте какой-нибудь выберем. Давайте выберем лебедя. Давайте приклеим. Отлично, вот так. Лебеди у нас едят хлебушек, поэтому давайте вот так. отлично, вот так у нас получилось. Очень-очень красиво, мне кажется, оформление тоже очень-очень милое. Очень красиво получилось. А вот тут у нас самый маленький цвет. Я даже и сейчас не помню, что у нас там, поэтому посмотрим. Давайте открывать дальше. Коллекция смешарики. Дедочки, я тут подумала, и вы наверняка хотите открыть, чтобы я открыла какие-либо пакетики, вдруг они вам очень понравились, и вы хотите узнать, что мне. Поэтому вы можете писать в комментариях, какие пакетики мне открыть и я буду обязательно читать, картинка под номером 3, и открывать на видео пакетики, которые вы написали. Вот так у нас получается. Я, кстати, нашла в интернете. Этого персонажа зовут Пин, а этого я и так знала. Это у нас Савуя, она у нас красивая сова. Давайте открывать дальше. Коллекция в очках наш пакетик картинка под номером 4 нам попалась вот такая вот рыб, рыбка рыбинь. я даже не знаю на кого похоже если вы знаете кто это обязательно напишите в комментариях мне кажется что это просто рыба Давайте откроем. Дальше. Бурелки. Нам попалась вот такая вот киска. Под номером восемь Вот сюда. Давайте приклеим. Аккуратненько криво приклеила, но ничего, рисунки с Pinterest. давайте откроем пакетик, он приятно шелестит, шелестит и звучит. Нам попался бургер под номером четыре. Вот такая выглядит. Давайте приклеим. И фон для видео. Нам попал, здесь попалась вот такая вот картиночка. Это сердце. Мне кажется, это очень-очень красиво. Фон был бы очень-очень модный. Эту коллекцию мы закончили, как это видео. Спасибо вам за просмотр. Обязательно пишите, какие пакетики мне открывать. Я буду стараться делать для вас новые коллекции и снимать видео еще чаще. Я вас всех очень-очень люблю. Всем пока-пока.